Мы широко проводим принцип обезличивания. Это тоже идея господин начальника лагеря. Заключенный имеет только свой номер, больше ничего своего. Тасуем их, как колоду карт. У советских особенно развит инстинкт организованности. Вы этот инстинкт перешибаете? Совершенно верно. И легче подсаживать доверенных лиц.